Добрый день, Сергей. Я, извиняюсь, что меня не видно, как всегда, первый блин, как говорится, кома. Вот что-то с камерой на компьютере, поэтому я буду за кадровым голосом. Хорошо. Ну и да, сразу вот хочу поздороваться с теми, кто у нас потом будет смотреть вот нашу эту запись, потому что мы ее выложим на свой канал в Ютубе и надеемся, что кто кому интересно, сможет к ней вернуться и позадавать потом нам вопросы. С чем связано, да, вот сегодняшний наш такой экспертный разговор, такая экспертная встреча. Мы, наша организация, последний год мы занимались, у нас небольшое финансирование от Арго при поддержке Арго как раз, чтобы посмотреть на общественные советы и на один маленький участок на процедуру формирования. Мое глубокое убеждение, что это один из ключевых моментов для того, чтобы обеспечить ну, реальное общественное участие. То есть от того, кто и как туда попадает, то есть зависит и формат обсуждения, и вот поэтому... Мы запланировали встретиться, по крайней мере, с тремя экспертами, если у нас потом будет возможность, найдутся еще и желающие эксперты, будем продолжать такие разговоры и поговорить, насколько это так, потому что, ну, по большому счету, это, вот, ну, скажем так, мое мнение, мнение моих коллег, а, но, ну, может быть, мы в чем-то ошибаемся. И вот с, с встречей с тобой мы открываем вот этот разговор, но ну для, для наших слушателей я хотела бы тебе немного рассказать то, что я тебе знаю, да, как об эксперте, но ну, это вот уже, наверное, больше 20 лет. Ты как ты занимаешься вопросами развития местного самоуправления, КСК, ЖКХ, бюджетной прозрачностью, мониторингом бюджетных программ, это то, что и вот наша с тобой совместная работа и партнерство. Uh, я бы сказала, что ты для меня исключ исключительный человек, который очень четко понимает такие действительно процедурные моменты и может учесть разные подходы и со стороны, скажем, общественности, и ты знаешь государственную кухню, да, вот какие-то вещи. Потом у тебя опыт работы и депутатом маслихата, и в разных общественных советах, комиссиях, на разных уровнях, национальных и так далее, и так далее. То есть твой опыт, он уникален. Поэтому я думаю, что, ну, как бы такое... Ну твое, твое мнение оно будет очень важно. вот к нам сейчас еще Мария Лобачева как раз присоединяется и я думаю, как мы дадим тебе слово в общем формат, напомню про формат мы тебя слушаем ты высказываешь свое мнение а потом мы тебя будем закидывать вопросами <laughs> и пытать как эксперта если к да. нам еще кто-то присоединится то у них тоже будет такая возможность итак, тебе слово в дополнение как бы, к моему представлению, я скажу, что являюсь членом общественного совета города Петропавловска, уже второй как бы, созыв, вторую трехлетку, и поэтому ну, могу действительно говорить, опираясь на собственный опыт, на опыт нашего городского общественного совета. Ну и теперь к теме нашего разговора. Я согласен. Ну, как бы с посылом, что от, именно от процедуры формирования зависит эффективность работы общественного совета. В первую очередь. Согласен. И мы, группа экспертов из МПО, когда встречались с представителями Комитета по развитию гражданского общества, высказывали свое неудовольствие каждый раз тем, что Маслихаты слишком сильно зарегулировали этот процесс, и что в советы попали как бы не те люди, в результате идет сплошной одобрян без обсуждения вопросов, и как бы советы не выполняют свою функцию. На что комитет с нами согласился, даже спорить не стали, сказали, да, это действительно так, мы это видим, мы проводим мониторинг на республиканском уровне, и несмотря на все эти хвалебные дифирамбы, которые регионы поют, мы, в общем-то, знаем, что ситуация не очень. Вот, это раз. Второй момент. значит, Мы, как центральный государственный орган, не хотели этого. То есть это не наша установка. Мы, наоборот, хотели, чтобы общественные советы были действительно бойкими, действительно обсуждали волнующие вопросы граждан, предоставляли вас трибуну и возможность высказаться о власти, услышать это мнение. Вот. Ну, получилось то, что получилось. И мы пытались начинать обсуждение именно вопроса о процедуре создания совета. Как оказалось, что критиковать действующую процедуру достаточно просто, а предложить взамен что-то ну, как бы реальное, которое было бы исполнимо и при этом выполняло функцию представительства достаточно сложно. Поэтому я очень рад, что у нас вот такая экспертная встреча. Такой разговор, и я надеюсь, что мы сможем выработать какое-то мнение, которое можно нашему центральному государственному органу предложить в виде рекомендации. Это как бы заезд. Теперь, для того, чтобы все-таки говорить о советах, ну о формировании состава общественных советов, можно начинать с того, как он формируется по действующему закону и по действующему типовому положению о как бы общественных советах. Значит, маслихат, государственный орган, публикует объявление о том, что создается рабочая группа по формированию состава общественного совета на данной территории. И одновременно они должны опубликовать объявление о том, что приглашаются наблюдатели на процедуру формирования состава общественного совета. Это объявление должно быть в средствах информации массово размещено, в том числе и на ресурсе маслихата местного, не менее чем 10 дней. Значит, желающие могут подать свое заявление, то есть самовыдвижение, или организации могут выдвинуть своего представителя. Там достаточно все просто. Там заявление, удостоверение личности человека – если есть письмо о выдвижении от какой-то организации, то его тоже прикладывается. И по тем реквизитам, которые указаны в объявлении, они как бы направляются либо почтой, либо электронной почтой. Проходит 10 дней, и значит, представительный орган ну, то есть наш маслихат городской, в лице секретаря городского маслихата рассматривает заявление. Рассматривает, и формирует состав рабочей группы. Это не общественный совет, это рабочая группа по формированию состава общественного совета. Значит, Она действует на срок полномочий общественного совета, то есть три года. По-другому скажу. Значит, Одновременно мы выбираем рабочую группу и общественный совет. Если случаются какие-то перестановки в общественном совете, то рабочая группа проходит до комплектования общественного совета. Вот так. В рабочей группе должно быть не менее двух третей от представителей граждан. То есть государственные служащие могут быть там только одной треть. Каким образом секретарь Маслихата выбирает из вороха поступивших заявлений от Состав рабочей группы остается за кадром, этот вопрос не урегулирован. Но когда состав рабочей группы сформирован, он утверждается секретарем Маслихата и публикуется опять же на средствах массовой информации на сайте городского маслехата и назначается заседание через пять рабочих дней. Заседание рабочей группы по формированию общественного совета. Мы помним, помним о том, что было объявление о выдвижении в члены общественного совета. Значит, там процедура немножко посложнее, но нужно взять справки о том, что ты не состоишь в наркоучете и в психоневрологическом диспансере, то есть ты дееспособный человек. Но это сейчас абсолютно несложно, если как бы есть доступ к ЕГОВ. Так что все это преодолимо и барьером не является. Все желающие могут подать свои заявления, как от организации, так как граждан, либо путем рекомендаций, либо путем самовыдвижения. Кандидатуры представителей от государственных органов в общественный совет ну, как бы назначает рабочая группа по собственному разумению, не советуясь ни с кем. Ну, считают, что как назначили, так и правильно. В назначенное время, назначенное время собираются рабочая группа и кандидаты в члены общественного совета и наблюдатели. Мы помним, что наблюдатели должны были подать заявление для того, чтобы они хотят участвовать в формировании состава общественного совета. Значит, процедура отказа не предусмотрена. Всем, кто подал заявление, дается разрешение в качестве наблюдателей, прийти, сесть и смотреть на тот процесс, который происходит. Значит, при формировании общественного совета необходимо личное присутствие всех кандидатов. Кандидаты, кандидатуры тех, кто подал заявление на участие в общественном совете, но не явился на заседание рабочей группы, не рассматриваются. Вот тоже момент интересный. Далее. Рабочая группа рассматривает отдельно каждую кандидатуру, то есть зачитывает заявление, там, резюме, ну и как бы ставит на голосование каждую кандидатуру. Пошедшими в состав общественного совета являются те, кто набрал большинство голосов. Первым вопросом рабочая группа голосует по численному составу общественного совета. В настоящее время... Этот вопрос не урегулирован законодательно, поэтому рабочая группа может там предложить сказать, вот пусть будет там 15 человек там, или 25, ну, или еще какое-то количество. То есть Первым вопросом рабочая группа принимает количественный состав формируемого общественного совета. Вторым вопросом как раз вот голосование, подсчет голосов и внесение в протокол тех, допустим, 15 человек, которые набрали большинство голосов и стали членами данного общественного совета, данной территории. Результаты, результаты голосования рабочей группы оформляются протоколом, подписываются председателем рабочей группы, то есть секретарем маслихата и секретарем рабочей группы, который избран. Ну, тоже первым вопросом ⁇ избрание секретаря, который будет вести протокол. И этот протокол публикуется опять в средствах массовой информации, в том числе на сайте нашего государственного органа, то есть Маслихата. Срок полномочий Общественного Совета три года установлен законом. Вот так формируется состав Совета по действующему закону об Общественных Советах и принятому на основании этого закона типовому положению. Ну, Я, может быть, еще упустил один момент – о том, что созданный, созданный совет принимает уже свое типовое положение об общественном совете данной территории, разработанное на основании типового положения. Как правило, там ничего не меняется, только ставятся реквизиты названия, город, там, местность. Вот, и полностью переписывается типовое положение. Вот то, что происходит сейчас. Когда я общался со своими коллегами из других регионов, я достаточно часто слышал о том, что заседание общественного совета происходит неинтересно. Во-первых, очень редко. Во-вторых, туда выносятся вопросы не понять, откуда взявшиеся, неинтересующие, даже тот же самый состав общественного совета. И как бы все это дело совершенно бесполезное. Вот. если говорить об опыте нашего петропавловского общественного совета я скажу так что проходит он у нас интересно мне есть с чем сравнивать я действительно был во многих советах и в отраслевых и в совете парламента в общественной палате и был депутатом городского маслихата я скажу что из всего из этого ну, только палата прижилисе была интересной и вот наш городской общественный совет там принимаются любые предложения, вот просто спонтанно мы собрались на общественном совете, и вот кто-то из членов общественного совета говорит, вот надо рассмотреть такой вопрос. Значит, председатель общественного совета тут же ставит на голосование ни разу, вот со все эти, скажем так, пять лет, не было такого случая, чтобы ну, как бы заявленный вопрос не был поставлен на голосование. Были случаи, когда голосование не принимало этот вопрос, хотя это тоже очень редко и обычно как бы обосновывалось, почему вот этот вопрос не будем мы рассматривать. Ну, как правило, основания для отказа были, что это не общий вопрос, а какой-то достаточно узкий, который интересует ну, очень какую-то незначительную группу людей, и его нужно решать в другом порядке, не вынося как бы, на всеобщее общегородское обсуждение. Вот. Это как бы то, что происходит. Теперь давайте подумаем вместе, как улучшить процедуру формирования общественного совета. Вот С той точки зрения, что он должен выполнять те функции, которые возложены на него законом. А в законе что написано? Цель создания и деятельности общественных советов это выражение мнения гражданского общества по общественно значимым вопросам. Но для того, чтобы выражать мнение общества, надо либо иметь представительство, то есть от каждой как бы, социальной группы, от каждой твари по паре, от молодежи, от инвалидов, от женщин, от бизнесменов, от кого угодно, от любых групп. Были представители. Тогда можно сказать, мы знаем свою сферу деятельности, мы выражаем интересы, а так как мы как бы, все разные нас много, то можно считать, что мы выражаем значит, общественное мнение данной территории. Вот. Но тогда возникают как бы, интересные барьеры. Да? А как формировать общественный совет? Что там? Квоты какие-то устанавливать? Второй момент. Выражать общественное мнение можно... Если проводятся какие-то регулярные исследования и опросы, то есть опираться уже не, не на свое мнение, я вот выражаю мнение, почему так, мне так кажется. Наверное, этого мало. Вот если я скажу, что я вот проводил как бы, опрос, проанкетировал, там, ну, грубо говоря, там хотя бы 500 человек, эти 500 человек на первое место поставили вот такой-то вопрос, то тогда я могу сказать, что я выражаю ну, как бы, мнение общественности нашего города, вот, опираясь на что-то. Я сказал свои сомнения, рассказал, рассказал о действующей процедуре, о цели, можно еще так вот сказать, задачами деятельности общественного совета является представление интересов как бы, социальных групп нашего гражданского общества и учет мнения государственными органами. То есть Получается, что государственные органы должны приходить на наш общественный совет. Выслушивать мнение, ну, каким-то образом на него реагировать. Если считают целесообразным, то сразу же сказать «поддержим». Если сомневаются, сказать, что изучим, доложим через какой-то промежуток времени. Если говорят, что это как бы неправильно, то объяснить свою позицию, почему они это мнение игнорируют. Вот, то есть это вот одна задача. Вторая задача – это развитие взаимодействия. Вот. Слово, конечно, мы затрепали, взаимодействие, где надо, где не надо, применяем. Но я думаю, что через общественный совет это действительно реальный механизм взаимодействия, если он работает. Он, конечно, не заменяет местное самоуправление, потому что совет не принимает решения. Вот, принимает решения все-таки госорганы у нас сейчас. Но, тем не менее, вот с моей точки зрения... Общественный совет – это очень хорошая школа подготовки граждан ну, к работе, допустим, депутатами, чтобы они сознательно шли туда, понимали, зачем им это нужно, к лучшему пониманию работы государственных органов, чтобы вносить конструктивные предложения. То есть вот общественный совет – реальный механизм взаимодействия госорганов и общества. Ну и третья задача, которая была прописана в законе, это организация общественного контроля и обеспечения прозрачности деятельности госорганов. Ну, я так скажу, что осталась она на бумаге, потому что для реального общественного контроля нужны экспертные финансовые ресурсы, чтобы это было не просто разговоры, а что-то на что-то опиралось с фактами, с предложениями, с обоснованиями, с расчетами. Вот тогда это можно назвать не просто... Как бы выплеском эмоций или какого-то человеческого негодования, а экс озвучивание экспертной позиции. Вот. Такого практически не происходит, ну, как бы за редким исключением, если вот какому-то конкретному эксперту в какой-то конкретной сфере деятельности нужно заручиться поддержкой, предоставить ему трибуну для выступления, оглашения, презентации. Ну, у нас это все работает, все происходит, и все достаточно живо. Ну, я думаю, что не бесполезно. Вот как бы так. Я в вводную одну часть сказал, уважаемые ведущие и зрители, и теперь давайте Засыпайте меня ворохом ваших вопросов. А вопросы как? Лучше письменно или устно можно? Не, Мария, можно если еще видео включишь, чтобы мы поздоровались, увидели. Ну, Во по время задавания вопросов было бы хорошо. Я... Если нет, Просто то, конечно, перемена. мы не. Ага, понятно. Лучше это озвучивать, то есть сейчас вот, пожалуйста, любые вопросы, любое количество вопросов. Что... У нас же беседа, то есть я да. не являюсь как бы говорящей головой, которая принимает вопросы всей страны и отписывается ответами. Мы сейчас обсуждаем так, сложную и интересную тему, как улучшить процедуру формирования общественных советов. Давайте ее обсуждать живо, в диалоге. А... У меня здесь по ходу несколько вопросов вообще возникло, то есть насколько сам общественный совет является хорошим инструментом взаимодействия, то есть вопрос, каков уровень позитивной реакции Кимата на решение или рекомендации общественного совета, то есть насколько они воспринимают эти рекомендации и происходят действительные изменения. Ну, вот Чтобы ответить на этот вопрос, нужно проводить какие-то исследования. Потому что мы же говорим о том, что вот этих общественных советов у нас в стране там, сотни разных. Плюс еще на территории сельских округов там собрания местного сообщества выполнять должны выполнять функции общественных советов, о чем они в принципе не знают. Поэтому как-то вот говорить обобщенно мне сложно. Я могу Я только понимаю. сказать о своем общественном совете. И опять, смотрите, вопросы могут быть разные. Вопросы могут быть острые, вот, по которым позиция Акимата, она не совпадает, допустим, с мнением раздраженной общественности. А получается, совет общественный, он выступает как бы выразителем мнения раздраженной общественности, задавая вопросы ну, как бы Акимату в лице руководителей отделов, которые ответственны за решение того или иного вопроса. Значит, разные ситуации бывают, но я скажу так, что все зависит именно от состава. Вот почему мы и говорим, что очень важно сформировать состав. Если в составе общественного совета люди известные, вот к ним обращаются представители средств массовой информации, как интервью. То есть формируется через члены общественных советов, общественное мнение уже в СМИ, да? И его проигнорировать достаточно сложно. Ну, тому же самому Акимату. Потому что, как бы, по всем политическим заявлениям верхнего нашего руководства, у нас государство слышущее, и цель – развить взаимодействие. Они просто так вот отмахнутся от всех. Заткнитесь, мол, ребята. Поэтому Акимат отвечает, иногда не соглашаясь с нашими предложениями, иногда, говоря о том, что мнение людей эмоционально и необъективно. Вот, и приводит определенные доказательства. И вот здесь возникает интересный момент. Вот, потому что мы, как, бы, как общественный совет, ретранслируем эмоции да, ну, с минимальным количеством фактов и доказательств. Просто это мнение людей да, по общественно значимому вопросу, который Будоражит наше городское население, а товарищи из Акимата они как бы быстренько там подготовятся, всякие цифры наберут из бюджета там, из отчетов и еще из чего-нибудь. Они приходят и говорят: "А, ребята, а вот вы не правы, вот потому-то, потому-то, потому-то мы сидим". И вот ну ну что скажешь? Приходится принимать, потому что у нас как бы не прошло вот этот вот вопрос обсуждаемый общественных экспертизу мы не привлекли человека который мог бы точно также сказать а, а вот это вот первое не принимается неправильно это второго не было потому что я это знаю и могу доказать вы как бы пытаетесь нам немножко вот рака за камень завести поэтому бывает бывают вопросы но я считаю, что, ну, давайте сравним общественный совет с каким-то другим механизмом взаимодействия. Ну, допустим, какой-то отраслевой совет по вопросу, по тому же самому ЖКХ, он узкий. И мы там собираемся, вот представители госорганов по ЖКХ, и я там со стороны, ну, как бы мы жителей, со стороны управляющих, обслуживающих организаций, как выразители интересов группы определенной социальной. У нас получается между собой. Вот. А вот все вот эти вот аргументы, все это обсуждение, вот, достаточно, которое идет иногда резко, его никто не слышит, потому что это все происходит именно в рамках отрасли. А общественный совет, вот, там люди разные, совершенно разные. Там и врачи, и учителя, и депутаты, там, и представители по экологии, НПОшники. Они это все тоже слушают, в том числе, допустим, острые вопросы ЖКХ. И у них формируется какое-то мнение свое по этому вопросу. Вот я считаю, что это очень полезно, когда конструктивно настроенные люди, они могут выслушать обе стороны вот, с позиции экспертных и сформировать собственное мнение. Как бы так. Спасибо, Сергей. А у меня еще такой вопрос. Вообще существует ли планирование работы общественного совета на год, то есть какие-то темы, которые обязательно надо рассмотреть, и также планирование очередного заседания, чтобы, например, заранее запросить из Акимата какие-то определенные сведения, вот то, что ты говоришь, они там цифры готовят и так далее то есть запросить вот эти цифры заранее, и проконсультироваться заранее с экспертами, которые занимаются этими вопросами, чтобы тогда уже общение шло как бы с подготовкой на рамку. Ну, тут два вопроса. Будем, как сказать, в порядке поступления. Значит, наличие плана обязательно. Оно обязательно и по закону, и по типовому положению. Каким образом этот план формируется на практике? Вот, когда... Создан общественный совет, там создаются комиссии внутри общественного совета. Этот вопрос не регулируется никаким законодательством, но традиционно создаются такие же комиссии с такими же как бы, названиями, как в Маслихате. Обычно это 4 или 5 комиссий. Одна из них по бюджету, там, другая там, ну, по образованию, там, здравоохранению, там, по благоустройству и ЖКХ. Ну, примерно так, да? Есть, это комиссии там по 4-5 человек. Значит, руководители комиссии избирают, а потом руководители вносят просто такое устное предложение. Сереж, ты не хочешь в такой-то комиссии быть? Может быть, в двух комиссиях. Я говорю: ну, типа, хочу. Или, допустим, в этой буду, а в этой не буду, не хочу просто-напросто, без объяснения причин. Вот комиссии сформированы. Значит, после этого в начале года руководитель общественного совета как говорит: ребята. Руководители комиссии, вот вам неделя, вы должны дать предложение для формирования плана на 2021 год. И туда вы можете записать все, что угодно. Без проблем. Вот ни разу я не видел, чтобы, допустим, поданное предложение или руководителям комиссии, или просто членам общественного совета было проигнорировано или не вошло в план. Такого не было. Ни разу. Поэтому план есть. План есть. Этот план как бы формирует секретариат общественного совета, высылает на, на электронную почту, и он есть. И в конце года, в конце года подводятся итоги. То есть план про, э, сравнивается с тем, что произошло, прошло на самом деле. И если есть расхождение, то даются объяснения, почему запланированное мероприятие не было проведено, ну, допустим, в тот срок, который оно не было запланировано. Вот это по плану. Теперь по запросу документов и по назначению даты. Здесь все гораздо хуже. Вот. Почему хуже? Очень часто, очень часто госорган просит о проведении общественного совета завтра. Ну, хотя это, это неправильно, это нарушение там, процедуры подготовки заседания. Но у них тоже получаются процедурные моменты. Без заключения и протокола общественного совета невозможно ни на регистрацию ничего сдать, невозможно вынести на сессию Маслихата вопрос. Он должен сначала обсуждаться здесь. Вот. Они там все откладывают, откладывают, у них там какие-то проблемы. Потом бац, им завтра нужно, ну, послезавтра проводить Маслихат. Значит, на завтра они назначают неожиданно Общественный совет, и на котором мы вот там рассматриваем предварительно вопросы Маслихата. Вот. Ну, как бы мы каждый раз ругаемся на эту тему и просим, чтобы записали в протокол. Вот. Но, тем не менее, жизнь есть жизнь. Но что хорошего в этот момент? Значит, мы смогли настоять на своем, чтобы каждый, даже неожиданно вынесенный вопрос, он был на бумаге изложен в виде справки. И перед заседанием общественного совета лежал перед каждым членом общественного совета. То есть вот у нас вот шесть вопросов, к примеру, шесть да? бумажек. Ну иногда бывают там бумажки не из одного листа, там документы. Вот, вот этого мы добились, что нам все-таки не на слух мы воспринимаем информацию, а нам ее перед заседанием дают для ознакомления. И мы там, когда первый вопрос рассматриваем, можем прочитать, что там будет про второй вопрос, про третий, про пятый. Вот так. Спасибо, Сереж. Маша, еще есть вопросы? Ну, еще, наверное, такие небольшие вопросы. То есть, с одной стороны, конечно, это, не знаю, вот э, изначально прозвучал уже вопрос, как все-таки сделать общественный совет реальным инструментом. Mm -hmm. Наверное, это вот один из способов, если все-таки следовать плану и заранее получать как-то документы и заранее планировать эти заседания. Либо устраивать, может, какие-то повторные заседания по этим же вопросам после того, как гражданское общество может собрать уже эту информацию. А еще такой вопрос. Наличие депутатов в общественном совете не ведет к какому-то дублированию их деятельности? По идее, суть общественного совета вот, – это представление интересов местного населения. Тем же самым занимается и депутат. Какой смысл присутствия депутата в общественном совете? Тут опять два вопроса. Да? Дублирование и смысл. Ну, начну со второго. Я считаю, что смысл есть. Вот. Потому что Маслихат, он по нашим законам, по нашим законам он принимает решение а товарищ Аким исполняет решение и называется исполнительной властью. Ну, как бы не будем вдаваться в подробности, как это на самом деле, но так по закону. И у Маслихата есть право не принять, изменить, отказать или принять. То есть Маслихат решающий орган, а общественный совет это всего лишь совет. Поэтому я считаю, что наличие депутатов при обсуждении ну, достаточно острых, Наших вопросов это польза. Про дублирование. Значит, этот вопрос мы тоже поднимали перед центральным нашим государственным органом, который как бы, отвечает за политику общественных советов. Получается, что управление юстиции не регистрирует ни один нормативно-правовой акт без протокола предварительного общественного совета, что он там рассматривался. Вот. Я всегда на всех уровнях, и на местном, на нашем, и на республиканском, махал руками и говорил, что это неправильная трактовка Министерства юстиции. Даже в действующем законе, в действующем законе написано, что рассмотрение вопросов – это право общественного совета, а не обязанность. И если общественный совет в процедурные сроки не рассмотрел этот вопрос – и не дал на него никакого письменного заключения, он считается согласованным. Ну, то есть без протокола. Вот. Но, тем не менее, у регистрирующего органа есть своя внутренняя инструкция. Они говорят, вы, ребята, можете говорить все, что угодно, но мы не можем. Мы не можем ничего там из решений Акима или Маслихата зарегистрировать, если к нему не прилагается протокол Общественного совета. Поэтому, пожалуйста, вот вы там где-то наверху. Разберитесь с этим делом. А нам, чтобы процесс не останавливать, вот все-таки рассматривайте все вопросы. Это я продублирование, да? Потому что я не считаю целесообразным рассматривать без исключения все вопросы, которые как бы выносят Аким или решаются Маслихатом. все без исключения. Я считаю, что у общественного совета должно быть право. Как бы, ну, просто сказать, мы не будем рассматривать, Аким нам предложил там, пять вопросов, да, мы считаем, что это пустая трата времени, давайте вот два рассмотрим, они действительно имеют общественную значимость и волнуют наших горожан. А третий процедурный вопрос, а там, ну, знаете, такой бывает, изменился центральный, как бы, закон какой-то, и нужно местный нормативный акт просто привести в соответствие, потому что изменился вышестоящий нормативный акт, и мы его рассматриваем, должны за него проголосовать, и там в протоколе все это появится. Ну, я как бы, это не нравится каждый раз. Вот. Это продублирование. И еще один я хотел момент привести. Значит, вот мы трижды, трижды отклоняли повышение тарифов на проезд в общественном транспорте в городских автобусах наших. Из-за того, что нам плохо предоставили информацию. Без внятного обоснования, почему эти тарифы нужно повышать. Как бы на словах, на словах мы, мы можем понять, что инфляция, да, там зарплаты, там что-то еще произошло, там запчасти на, для ремонта этих автобусов. Мы это понимаем, но товарищи, как бы представители автобусной отрасли, они не считали целесообразным все это дело изложить внятно на бумаге, считали, что просто вот продавят, да? Вы что, не понимаете, что все остановится, что там мы не можем, водители увольняются, автобусы разваливаются? Вот типа аргумент вот такой. И мы трижды отправлялись, говорили, ребята, мы, мы понимаем, мы даже вам скаж, изначально скажем, что мы согласимся на повышение размера взноса, но вы обоснуете цифру, которую вы просите, потому что нас люди спросят, типа вы, ребята из общественного совета, вот как вот... Это же значимый вопрос. Это бабушки, это малообеспеченные. Кто, кто ездит на общественном транспорте? Я не езжу. Я пешком хожу или на машине езжу. Ну, я понимаю, что это для многих важно. Это я привел как пример вот, э, того, что вопрос, согласованный уже с Акимом, мы бортанули где-то, наверное, месяца на два. Ну, в конце концов, конечно, мы повысили тариф, но тем не менее вот, заставили их переписать документы чтобы они обосновали как-то вот свою цифру. Ась, Сергей, тут еще вот Маша написала вопрос, да? Еще вопрос по участию простых граждан, не членов в заседаниях информирование заранее. Возможность, как люди могут обратиться к членам ОС+, есть ли обмен опытом между разными общественными советами, делятся ли они историями успеха? То есть я вот, по крайней мере, вижу здесь два вопроса, да? То есть как простые граждане могут участвовать, не участвовать, как информируются для того, чтобы могу ли я вот прийти на заседание и там послушать, посмотреть? Ну, давайте будем вопросы тогда опять по очереди да. По закону, Заседания общественного совета открыты. То есть должна быть дата и повестка опубликована. Ну, как она исполняется, там по-разному. Иногда выдерживается, иногда, когда срочные вещи, не выдерживается. Но, ну, тем не менее, на моей памяти не было ни разу такого, чтобы человек вот говорил, нас не пустили на заседание общественного совета. Но ну, оно проходит здание Акимата городского на третьем этаже. Там есть внизу, конечно, вахта с товарищами в погонах, но ни разу у нас не было вот, как бы, жалобы о том, что мы хотели, но нас не пустили. Просто не было. Это раз. Второй момент. Вот мы, ну, как бы мы, представители как бы, общественных организаций, очень часто рассматриваем вопрос вот с такой точки зрения. Нам палки в колеса постоянно ставят. Коллеги, это не так. Вот, заседания общественного совета, они практически проходят каждый месяц у нас, иногда чаще. Вот, это бесплатно затраченное время. Вот, я вам скажу так, не очень много желающих туда рваться. Вот когда, допустим, рассматриваются важные такие вот вопросы, как повышение тарифа или вырубка деревьев, да, или повышение ну, еще что нибудь вот, что действительно вот, волнует. Какой-то один вопрос. Туда приходят журналисты, иногда приходят несколько человек-людей. Вот, обычно тех, которые этот вопрос поднимали. Ну, это, это буквально это 3-5 человек. То есть я могу так сказать, что людям все равно. Они не стремятся потратить свое время и пойти туда. Значит, как они могут задать вопрос? На сайте Маслихата есть адрес, куда можно обратиться. В адрес руководителя общественного совета. Я тоже не слышал ни одной жалобы о том, чтобы вот обратились, а вы не рассмотрели. Ну, Я не веду статистику, сколько вот таких вот было именно формально письменных обращений. Обычно это по-другому все происходит, чисто как бы по колхозному. Вот нас же показывают там по телевизору. Практически кому интересно, тот знает, кто является членом общественного совета. Останавливают на улицах и говорят, вай-вай-вай, вот такой-то вот вопрос вот надо бы вот, поднять. И тогда вот человек, которому сказали вай-вай, он говорит, ребята, вот я предлагаю рассмотреть вот такой-то вопрос. И вот, как я вам говорил, ставится на голосование. Будем мы его рассматривать или не будем? Это действительно общественный значимый вопрос. Или это может мнение одного человека, вот, и что на него время тратить? Вот, как, как бы так. То есть, я не вижу барьеров для того, чтобы люди общались с общественным советом или участвовали в заседаниях общественного совета. На практике их нет. Есть повсеместная пассивность людей наших. Ну, а если и происходит какая-то активность, то очень часто она неконструктивная, она эмоционально взвинченная. Вот, и тоже вопрос, что с ней делать. Вот, ты знаешь, я бы здесь поподробнее, да, мне хочется поговорить, потому что, ну, вопрос, как бы, активности, это же тоже медаль, так, с двух сторон, потому что, ну, причины неактивности, мы вот с тобой в гражданском секторе, как говорится, уже не первый десяток, да, поэтому и, как бы, этот вопрос, -то, он уже такой, можно сказать, вечный. То есть мы же понимаем, что это не только потому, что ну, само население пассивно, хотя объективно, да, большая часть населения, оно не должно, не обязано да, вот как бы во всем разбираться, Хотя, как бы, может быть, и оно имеет возможность там, как бы, вот эмоционировать. По большому счету, вот эти вот такие общественные институты, да, которые с властью, общественный совет, там, консультационные комиссии, с моей точки зрения, это как раз способ вот эти эмоции вывести в какой-то более-менее понятный вопрос и, может быть, с предложением решения. Это как бы одна сторона. А с другой стороны, мы же понимаем, что не люблю это слово, но всем просто понятный менталитет, что мы настолько уже разуверились в каких-то может быть инструментах, ну ты лично я, да, то есть я там уже в общественных советах уже миллион раз участвовала в рабочих группах и я, иногда у меня тоже руки опускаются хотя я понимаю, что это надо делать но они просто реально опускаются потому что, ну пробиться туда и ты понимаешь, что ну, нет так называемой политической воли, чтобы это принять или даже обсуждать, даже конструктивно. Поэтому и это, это тоже существует. Но это тоже, конечно, разговоры в пользу бедных. Я бы все-таки как бы к процедурам да, вернулась. Потому что вопрос участия, то есть вот как я, например, могу, как я могу попасть. У нас, например, в организации есть этот опыт. Мы от организации, общественный фонд, Инмир, и самая, как говорится, последняя организация, активная, занимающаяся общественным участием. И, ну, достаточно известная. Да? А, вот и в Алмате, и в республике а мы от своей организации выдвигали человека, который ходил там, презентацию свою делал, хотел время уделять, горел там на общественных началах все делать. но не, не утвердили рабочая группа и без объяснения причин. То есть почему и как? То есть вот так, такая практика тоже есть. Опять же, к нам вот, в организацию, ко мне лично, то есть много стекалось информации, что ну, непонятно, как все это формируется, многим общественникам отказывали. Поэтому вопрос все-таки действительно, ну, эта процедура непонятна. А все равно решающим, вот в вначале да, говорил, что утверждает секретарь Маслихата. То есть, почему и как он кого-то утверждает, почему не утверждает, он ни перед кем не отчитывается. А, рабочая группа, в данном ну, случае, не принимает да, заявления. То есть, вот эти пресловутые справки, как бы там не хотелось а, говорить, ну, что вот сейчас Ягов и так далее, и так далее но их там нужно собрать. И а, что у тебя нет коррупционных правонарушений, и таких, и всяких и так далее, и так далее. Хотя, как бы в законе это говорится, что это на... Обязанность рабочей группы, но рабочая группа спокойно перекладывает это на самих кандидатов, которые формируются. То есть вот то, та практика, которая есть у меня, эти отзывы от коллег достаточно много. То есть в общественный совет ну, не так-то просто да, вот попасть, все равно есть фильтры. И по большому счету формирует да, государственный орган, объявляет, утверждает маслихат и так далее. И шансов не пройти достаточно много. И это будет, конечно, зависеть от местного руководства. Вот что ты по этому поводу думаешь, и как эксперт можешь мне сказать, рассказать, ответить? Ну, говорить о причинах пассивности да, можно бесконечно долго. Согласна. Да, это, это наша любимая тема. да, Она во всех вот наших делах присутствует и везде мешает. Вот. Даже не буду говорить. В основном, наверное, недоверие. Недоверие и жизненный опыт, что не получилось где-то, потом он переносится на все остальное. Вот. Но я могу так сказать, что у нас возможности, предоставляемые законом и подзаконными актами для активности, выше, чем использование этих возможностей. Вот это я абсолютно реально могу сказать. И получается, что вот мы как бы боремся, да, как в песне Макаревича, да, мы там ломились в закрытую дверь, а если вот все открыть пути, то мы все растерялись, да. заходить туда или не заходить, потому что мы привыкли бороться, нам нравится бороться, а вот эта вот рутина, когда надо, блин, 20 раз в году ходить на заседание общественного совета, это же, ну, я не скажу, что это же ни кино, ни цирк, а если ты хочешь что-то еще полезное сделать, так тебе надо читать, знать, спрашивать кого-то, встречаться с людьми. Если ты хочешь на что-то повлиять, надо готовиться. Поэтому все это совсем непросто. Вот. И все-таки давайте попробуем поговорить о процедуре формирования. Да, согласна, давай. Процедуре формирования. Вот, ну типа, вот рабочая группа, ничего нет. Ничего нет. Но кто-то должен сформировать состав общественного совета. Значит, в действующем законе, типа вот, раз секретарь Маслихата вроде как дважды избран, сначала в депутаты, а потом в секретари, вроде как он представитель народа, и ему дается так, такие полномочия сформировать рабочую группу. Предположим, это плохо. Что взамен? Угу. Кто, кто на территории, причем имейте в виду, что мы же говорим о всей стране, Допустим, волмотят на, на ситуации с общественными организациями. Их там много, они там платтями толкаются, вот, хотят на трибуны все зайти, покричать там что-нибудь. Где-нибудь в ту таракане там вообще никого нет. А процедура-то должна работать, если нет желающих. Нельзя же сказать, что вот, а вот у нас не будет общественного совета сформировано, потому что у нас нет какой-то там диалоговой площадки или там какого-то консорциума, союза, коалиции каких-то прогрессивных сил, которые могли бы, вот, ну, во-первых, они все демократы же, да, раз они так себе назвали, хотя фиг знает кто-то внутри. Во-вторых, вот они могли бы послужить как бы органом, формирующим состав. Нужно, чтобы эта процедура была универсальная и могла быть применена и на уровне городов, и на уровне районов, где у нас есть общественные советы. Вот возникает вопрос, как? Согласен, вопрос, как возникает. Я а, да? на свой Петропавловск думаю, ну хорошо, если не Маслихат, то кто? Ну смотри, я с тобой согласна с точки зрения да, вот, определения того, кто будет а, это формировать. Возможно, Маслихат. Но вопрос же а, тоже вот, процедуры. Потом, знаешь, что меня еще всегда вот, тревожит? А, что мы говорим, ну вот у нас же сейчас не из кого формировать, давайте тогда вот сформируем те, ну кто, ну пусть формирует тот, кто есть, да, чтобы ну, все-таки как-то это выполнить. И, получ... И это тоже палка о двух концах. По идее мы опять на эту активность никаким образом не работаем. То есть у того же ну, органом будь у маслихат или акимат, им нужно вот подать список, да, то есть выполнить, поставить галочку, что мы сформировали. Поэтому Понятно, объективно, то есть, ну, как бы это не неплохо, не хорошо, они все равно будут выбирать самый простой путь. Ну, как бы сделать список, посмотреть по своим спискам, кого они могут пригласить, кто не откажется, да, кто, по крайней мере, придет и так далее, и так далее. И мы опять наталкиваемся на то, что вот эта э, цель, да, то есть найти эти самые там животрепещущие проблемы, население, она отодвигается. То есть мы ну, просто как бы то есть имитируем деятельность общественных советов. Я, я говорю, у меня нет рецепта сейчас, если бы был рецепт, я бы, наверное, ходила и везде бы его рассылала и говорила. Я тоже, как, наверное, как многие, но я, по крайней мере, вот за что себя хвалю, я в поиске да, этого решения, я хочу посмотреть и подумать, и вовлечь как можно людей, больше людей в этот процесс, чтобы все-таки мы наладили этот канал, да, когда мы говорим, когда общество может говорить о проблемах, предлагать решения и хоть что-то начинать решать. А не, ну, вот, вот это мой интерес. Ну, давай поговорим о возможностях. Давай. Ну, давай. Первый вариант. Значит, сейчас по действующему закону секретарь Маслихата в единоличном лице формирует рабочую группу на основании поданных заявлений. Угу. Можем, предположим, внести такое предположение, что рабочую группу формирует Маслихат, то есть коллегиальный орган. уже. Ну. Окей, да, Будет ли это лучше? Будет ли это хуже? Или это вообще ничего не изменит? Ну, как бы можно попробовать в пилотных вещах. Второй момент. Вот у нас общественный совет какой должен быть? Представительный или шумный? То есть, по какому принципу туда людей выбирать? Те, которые пиарятся на всех трибунах, в соцсетях там трам тарарам вот везде голос их слышен и их знают вот, ну, я не буду давать оценок с какой стороны их знают но тем не менее известные люди предположим мы всех вот этих вот лидеров разного мнения соберем в одну банку назовем им честным советом да, угу. а он вообще сможет работать после этого после Правда. того как туда соберутся ну как бы 15 лидеров, у которых там свои какие-то мотивы быть лидером, ну, и эти мотивы могут быть совсем не благо родного города. Ну смотри, мы же, вот вопрос, да, я тебя понимаю, ну как бы логика твоя есть, но ты как вот государственный муж, да, вот как бы человек, который рассуждает, то есть как сделать так, чтобы вот эта машинка хоть как-то поехала, да? Куда она поедет, это, это, это вот здесь, здесь не воспринимается. Но если мы говорим об общественном участии, то есть общественный совет – это срез общества. Но вот какое общество, такой общественный совет. Ну, согласен, ну, абсолютно согласен. Ну, то есть вот, в данном случае… кто Лучше, чем общество. Да, то есть он не может быть, то есть мы его не можем кастрировать. А на сегодняшний момент, то есть мы пытаемся кастрировать, то есть, ну, окей, да, я согласна, мы можем, нам могут не нравиться какие-то высказывания, кто-то из лидеров с наш, ну, нашей точки зрения не совпадают, Но а, давайте, и поэтому мы говорим, а давайте сделаем так, чтобы все-таки, ну, как-то что-то они там договорились. Ну, вот если, да, вот это, вот я, я всегда тоже представляю, вот я, например, там, Акимат и Маслихат, и мне там сказали по закону, что я должна там все согласовывать с этими общественными советами. Вот я взгляд кину да, на соцсети да, по Алмате и действительно так представлю, думаю, господи, да чушь, это же все, это же тушите свет, сливайте воду, они же тут жизни мне не дадут, а? то есть ни одно решение. Но с другой стороны, то есть мне с ними надо будет как-то обсуждать, и мне неудобно. Тогда я посмотрю, думаю, а с кем, кто там, кого можно пригласить? Естественно, если у меня есть такая возможность, я позову с тем, с кем мне будет ну, проще договориться. Но ведь общественный совет, он же не для того, чтобы по большому счету договариваться, а для того, чтобы озвучивать проблемы. И если я, я бы за то, чтобы собрать в банке этих 15 разных и дать им возможность и площадку говорить. То есть сначала, конечно, будут кричать. И все разные но делать это вот, вот я бы тогда сделал бы это максимально чтобы все услышали потому что когда люди кричат все равно формируется мнение и в конце концов может быть чья-то корона бы и упала до да, из членов общественного совета потому что ну вот понимаешь реальная конкуренция мы же все равно об этом говорим а мы приукрасить, сфильтровать, быстренько там где-то смазать, да, чтобы раз прокатилось, галочку поставили, решение принято, согласовали. Ну, не согласовали, давайте по какому-то одному вопросу. Вот этого-то нет, а это и есть суть общественного участия. Это как бы и суть общественного совета. И тогда, может быть, в конце концов общество иначе скажет, ну, зачем вот эти там люди в общественном совете если они только кричат. И, может ну, быть, они потом не попадут. Несколько посылов было. Давай да. как бы так так. Вот, есть такое понятие. Ответственное решение. Да. Вот, болтать можно все, что угодно. Вот, допустим, если я точно знаю, что меня там не назначат, не изберут, и мне не придется выполнять то, что я обещал, uh -huh. я могу залезть на трибуну и болтать что угодно. Снизим там, в два раза пенсионный возраст, там, отменим налоги. Ну, все, вот популизм, да, то, что нравится людям. Вот. И болтают это, как правило, не, не глупые люди. Это просто политическая позиция человека. Ему нужно, чтобы его ну, как бы увидели, узнали, для чего-то это ему нужно в дальнейшем. Вот. Но он же может ввести в заблуждение кучу людей, которые поверят, что это можно сделать. Вот, вот это с одной -то, точки зрения можно посмотреть. Да? Другой момент: вот, может быть, решение вот проблемы, участия или неучастия э, в совете можно как-то разделить на две части. Первая часть это формирование состава, а вторая часть это выбор общественно значимых вопросов, обязательных для рассмотрения, коллегиальных. Mm -hmm. вот, может быть, так подойти? И вот придумать процедуру, которая бы выдвигала, чтобы всплывали вот эти общественно значимые вопросы. А общественный совет обязан был среагировать и рассмотреть каждый вот из этих вопросов, которые действительно волнуют граждан. А это можно сделать уже используя современные интернет-технологии, через всякие там голосовалки, опросы и прочее. прочее ну, Чтобы опять был какой-то общий подход, вот, формирование именно повестки. Вопросов. Тогда мы, может быть, уйдем вот от этой вот, понимаешь, вот от остроты. Как, как сформировать-то совет? Ну, понимаешь, да, мы, мы, мы, конечно, вот сейчас вот эти обсуждения, они достаточно узкие, то есть мы все равно пере, начинаем переходить и на другие вопросы, да, и на формирование повестки, то есть сложно, да, как бы сузиться, но все-таки как бы вот этот фокус. Понимаешь, я вот с одной стороны слушаю тебя и соглашаюсь, но есть у меня такая внутренняя да, протестность. Ведь, мне кажется, ну, общественный совет, он не принимает решения. Он все равно это орган, который рекомендует определенные решения. И есть такая, ну, как бы, единственная вот сильная сторона, что э, ор, государственный орган должен э, мотивированный ответ дать. То есть мотивированный ответ это почему да и почему нет. Хорошо, представим, вот ты говоришь, популист говорит, давайте там, увеличим пенсии в 10 раз, отменим налоги и так далее, и так далее. Это же, и все говорят, да, хорошо. Но, по большому счету, площадка, тогда власть приходит и должна рассказать, а почему нельзя это сделать, аргументировать. То есть это совместная тогда будет школа. То есть и люди научатся слушать, мы тогда будем развивать критическое мышление. А почему мы тогда говорим, нет, нельзя популистом быть? Ну, пожалуйста, будьте популистом. То есть получается, что мы, вот я говорю, прям фильтруем. Нет, вот только приходите конструктивно предлагайте. Общественный совет, с моей точки зрения, может быть площадкой для каких угодно. Только нельзя вот как бы то, что запрещено законом, разжигать всякую рознь и так далее, и так далее. Я знаешь, просто я, это как бы была такая ремарка, да, ты, ты сейчас, потому что просто к нам присоединился еще один участник, бану. Ардабаева, Здравствуйте. Если у вас есть вопрос, вы можете включить микрофон и вот Сергею задать. Просто вы вот попозже пришли. Мы тут как раз обсуждаем вот разные вопросы, связанные с процедурой формирования общественного совета. Так, включите ваш микрофончик. Так. Ну, вот смотри. Мы вас не слышим, да, вот да, сейчас. Вот, включили. Вот, вот, вот, да, да, да, вот да. теперь слышно да. говорить. Да, я из Шимкента. вы меня слышите, да? Да, мы вас слышим и видим, говорите. Здравствуйте, здравствуйте. Да. Мне очень приятно, что я вас увидела снова, вновь, каждый раз мы встречаемся на форумах. Я представляю Чемкент и представляю У -у -у. Общественный совет города Чемкент. Поэтому этот вопрос для меня очень важен. Я единственная... Увидела про конференцию поздно, вот только что увидела и сразу подключилась. Не переживайте, ну, будем смотрите. Хорошо. На самом деле по общественным советам вопросов очень много. Как бы первые три года мы отработали, как бы сами учились, получается, вы знаете, да? Мы даже mm -hmm. сами не понимали до конца принятый закон. Для, к чему мы идем, для чего это все было сделано, как бы мы обучались сами, сами у себя, получается, да, на практике. А теперь вот сейчас, как бы, на второй этап меня опять оставили, чтобы я уже, как бы, дальше учила новых состав членов, да, вот, общественного совета. Но в то же время, да, есть такой момент, что мы не можем принимать какие-то, может быть, значимые какие-то вот для города, скажем, да, ну, какие-то, скажу, значимые эти. Нет у нас прав, как бы, да, мы только рекомендуем, но никак не можем указать или показать, да, вот что-то. Мы только должны рекомендовать. Рекомендательного характера, да, в законе написано. Но иногда бывает, что хочется, вот когда отчеты, отчитываются все управления, да, перед общественным советом, они приходят в готовый формат, приносят своих отчетов. Мы, конечно, спрашиваем, но опять-таки нет таких полномочий, чтобы мы могли бы еще немножко, ну, на, выше на ступень стать, может быть, как-то. Мы все равно топчемся на одном месте, мне кажется. Вы не думаете об этом? Вам не кажется так? Ну, уважаемые коллеги, я вот могу так сказать, да. Вот когда формировался закон, закон о общественных советах, вот в те времена, ну, как бы наша центральная власть просто не хотела развивать местное самоуправление. Вот. И общественные советы были как бы площадкой для выпускания пара, и им сознательно не давали полномочия. Но тем не менее, чтобы люди имели возможность поговорить не только на кухнях, но и где-то так публично. Это с одной стороны. С другой стороны, увеличивать полномочия общественных советов и создавать второй маслехат я не вижу никакого смысла вообще, в принципе. Вот. гораздо с моей точки зрения правильнее будет, чтобы советы были как школа подготовка в депутаты лучше узнать, что, чем дышит родной город, какие там вопросы решаются а маслехаты получили бы больше полномочий местного самоуправления и стали бы реальным органом местного самоуправления вот. я думаю, что вот в этом направлении нужно двигаться И вот послание президента от 1 сентября там же написано, ну, он озвучил новая концепция разрабатываться, развитие местного самоуправления, больше полномочий, значит, трансляция э, э, э, сессии маслихата, чтобы люди видели, что их избранник говорит или молчит, и зачем они будут играть в следующий раз. Вот. То есть, про полномочия, вот, э, ну, совет, он как бы в Греции совет, он советует. Вот. Полном, я думаю, что нам дали максимальные полномочия, ну, как бы, если не убирать слово совет, то, что вот по процедуре в обязательном порядке мы должны это обсудить перед тем, как был, будет принято решение. Вот ну, с моей точки зрения больше полномочий совету дать нельзя. Я, ну, знаешь, Меньше, Сереж, вот... я с тобой здесь абсолютно согласна. То есть, ну как бы это действительно совет. Для этого ну как бы есть у нас государственные органы, которые принимают решение. И, ну... Ну, как бы, не, не, мы не должны, может быть, как бы там указывать. Но все-таки я вот сейчас хотела бы, Бану, спросить, потому что ну, мы, фокус у нас такой узкий, я сразу говорю, потому что в самом начале, почему мы это стали обсуждать, что первая важная часть да, в работе общественных советов это просто процедура формирования. Вот вы, вот мне поэтому, как реальному участнику, вы как попали в общественный совет? Вы можете поделиться я своей историей? Да, я руковожу неправительственной организацией, я защищаю права многодетных матерей уже более 15 лет. У меня организация как бы работает. При этом я очень тесно работаю с акиматом, с mm -hmm. госструктурой. Почему? Потому что э, все проблемы, касающиеся женщин, зависят все равно в некотором образе и от государства, да, какие-то пособия ну, да, там, согласна. Знаете, э, И я стараюсь в консультационном совете быть при Акимате, и как бы вот эта моя активность, может быть, дала такую возможность. И как раз таки до принятия закона, это, вернее, приняли закон об общественном совете, но мы, если это было в ноябре месяце, но мы в сентябре проходили, я проходила обучение по международному проекту, и как раз мы проходили вот по общественному совету, если вы помните, вы, по-моему, тоже были, как раз до, как бы, до начала, ну, до... Действие закона, да, вот мы же с 1 января 2016 года начались действовать, да, да закон, да, закон да. Да. И, да, вот, и до этого я проходила обучение, как раз управление внутренней политики у нас был в курсе, и они мне предложили, сказали, не хотели бы быть членом, как бы, общественного совета. 17. Да, хотя, да, это новое что-то, сами до конца не до понимали, да, вот будем так сразу открыто mm -hmm. говорить. Многие не знали, что это такое, да. Потом, когда уже... Они начали всех уговаривать, хотите ли вы быть, многие не знали. А потом получилось так, что когда уже мы начали работать, все, э, активисты начали проявлять э, желание, да, вот мы бы тоже бы хотели бы быть членами, да. Тогда, э, видите, формировали именно, как бы при маслихате получилось, согласитесь, да? Ну, Почему-то да, там видно. задействованы именно маслихаты, да, вот. И они, конечно, выбирали, да, вот, я не думаю, что это было правильно, не полностью вообще законно, ну, по закону все было, скажем так, давайте вот открыто, да, как бы mm -hmm. они тоже может, до конца не до понимали. мы точно этого не знали, мы только-только входили туда. А вот второй период уже, помните, мы еще на форумах обсуждали, может быть, у нас все-таки какой-то должен быть резерв. Помните, yeah. как об этом mm -hmm. говорили, надо получить, да, вот платконты у нас должны быть какие-то резервные, если вдруг кто-то переехал, уехал, мы могли бы... Место на него с резерва брать. Какие-то вот эти вещи мы обсуждали. Ага. А сейчас вот вроде бы, как бы, да, и чуть-чуть, ну, как бы сейчас вот мы работаем. Ничего, ничего, продолжайте, продолжайте. И первый, второй этап, опять-таки. Ой, все-таки зависло. А, ну, бывает. Ну, да, бывает. Да. Давай, может быть, ты ответишь на часть Вот как бы что ты услышал вот по процедуре формирования? ну мы меня не устраивает то, что хате. Получается, понимаете, получается, даже борается руководить именно на вопросы. А. Трудно понять. Ну, в принципе, то, что поняли, Сергей, попробуй ответить. Да, вот, да. Как бы, вот, вот тебе практический момент, как это происходило. История узнаваемая, согласись, да? Она, она не просто узнаваемая, она как бы логически предсказуемая, да? Да, да, да. Если кто-то, начиная там с до 2000-х годов, постоянно работал с Акиматом в различных отраслевых советах, они же разные были, как бы... При внутренней политике были, и при отраслевых, там, и по, с полицией, ну, что только не было. И антикоррупционные советы. вот Кто-то работал, вот, и он уже, как бы, его знают. И знают, что человек, он хотя бы ходить будет туда, на советы. Об этом тоже, Сергей один раз звучало. Ну, Знаешь, да, да. Дело, а на общественном совете нужно всех распускать и собирать его на следующую дату. Вот, а как бы разгильдяйство это тоже присуще нашим гражданам. Вот. Поэтому вот, это абсолютно предсказуемая вещь, когда общественным деятелям, работ, имеющим стаж работы в общественных организациях, предлагают стать членами общественного совета. Не вижу в этом как бы, ничего плохого. Не, не в, тоже, не, как бы, я не, не к тому, что просто вот. Тоже не, не высоко. Ну, по процедурам тогда ближе. Смотрите, как да, мы уже долго говорим: Значит, что можно? Вместо решения формирования группы рабочей, которая все-таки mm -hmm. формирует и на честность, чтобы ее можно было положиться, вместо единоличного секретаря Маслихата можем порекомендовать какую-то комиссию, созданную Маслихатом из депутатов. Я думаю, что это будет на плюс. По крайней Хорошо, мере, у да? человека уже несколько людей, там информация будет расходиться, как они это все принимали, как обсуждали. Вот. Возможно, стоит вместо, вместе с заседаниями маслихата обязательными, сказать, что вот пусть будет трансляция хотя бы рабочей группы, не всех заседаний общественного совета, mm -hmm. а трансляция заседания рабочей группы по формированию общественного совета. Вот мы же все говорим, что это очень важно. Кто ну, туда? Да, почему бы нет? Ну, возможно, этот, есть. Да, вот этот процесс действия будет публичным. Вот предложение. раз С этого и начинается формирование общественного, да, общественности. Да, Правильное вот, формирование. Да, да пусть вот, вот эти наши предложения будут. Дальше. Вот э, как бы выдвижение и мнение населения. Может быть, вот если предложить, допустим, собирать подписи под петицией, да, вот вы давайте выдвинем Худякова, к примеру, да? Да, да, кто да, больше да. за Худякова проголосует, там, вот, значит, он туда попадет. Я У -у -у. вам скажу, ребята, это глупости. Тут нас Акимат переиграет как, в два счета, да, организует столько подписей, Однозначно. да, бумаги нету, поэтому как бы это даже предлагать не будем. Может быть каким-то образом использовать вот процедуру интернет голосования? Но здесь вот, Светлана, я могу так сказать: а что знают о нас люди? Да. Ну как бы про себя говорить не буду, потому что я занимаюсь жилищной реформой, как бы меня знают. А о а других НПО, ну, которые там занимаются там НПО неопознанная, прозападная организации. Я такого определения еще не слышала как в любимом фильме, да, защита детей младшего возраста от детей старшего возраста. И получается, ну не знаю, как люди-то проголосуют в интернете. И вот, может быть, мы еще хуже получим ситуацию по накручиванию всех этих вот вещей. Там от три копейки даст кому-нибудь, и там столько лайков поставят, что мы не сможем ничего сделать. Поэтому вот это совершенно непростой вопрос. Формирование общественного совета. Вот. И, и опять я возвращаюсь к тому, вот, стоит ли обращать внимание на представительство. Ну, соберутся там, ну грубо говоря, все молодые и крикливые. А где пенсионеры? Где врачи? Где учителя? Где председатели КСК по благоустройству? Вот. Люди, которые знают сферу какой-то деятельности, они вообще нужны в общественном совете? Или нет? Ну, вот. я, Это, к сожалению, да, наша... вот. вынуждена Поэтому останавливать. Акимат, вот, я про наш буду говорить, про других не знаю, я много плохих слов слышал про другие общественные советы. Вот наш Акимат, он как бы и при формировании первого состава, и при формировании второго состава никогда не скрывал. Значит, нам нужны представители разных сфер деятельности профессии, известные в городе люди. И это есть вот в общественном совете. Есть почетные члены, почетные граждане города. Есть депутаты Маслихата. Есть заслуженные врачи. Вот, ну, как бы так. То есть, ну, люди, которых в городе знают. Но это, вот, это не само собой случилось. Понимаете? Это не результат игры в кости какого-то голосования. Это результат формирования, планомерного формирования состава общественного совета. И как к этому относиться? Хорошо или плохо? Ну, вот я на этой, на этой ноте вопрошающей остановлю, потому что, еще раз повторюсь, да, мы не для того, чтобы сейчас какие-то прям рецепты выдавать, мы а, все-таки обсуждать этот вопрос, услышать разные точки зрения. И анонсированное время наше истекло. Но это не, только первая наша такая, вот наш пробный шар, да, наша такая экспертная встреча, поговорить. Бану, вы теперь уже знаете, еще завтра и послезавтра в это же время мы будем встречаться с другими экспертами. Завтра у нас будет... Гульмира Кужикеева она раньше вот работала в представительстве в Международном центре некоммерческого права и как раз тоже занималась и законопроектом об общественных советах и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, мы просто продолжим этот вопрос. А послезавтра у нас будет Сергей Гуляев, генеральный директор общественного фонда Десента, который тоже имеет просто уникальный и вообще обширнейший опыт работы, и наш коллега. Поэтому приходите, и мы дальше будем обсуждать. То есть это только вот как, как бы начало. Сергей, огромное спасибо, вот искренне, потому что действительно, и вот за этот откровенный наш разговор, без, скажем, такого лишнего политеса, а все-таки действительно потрогать эту проблему с разных сторон и посмотреть, как сделать так, чтобы это действительно нам механизм заработал. Спасибо, прощаюсь. Спасибо. До завтра. Всего доброго. Успехов всем. До свидания. До свидания. Было До свидания. очень приятно увидеть вас. Спасибо, спасибо. Мне тоже банус. Спасибо. Приходите завтра, еще поговорим. Обязательно, думаю, что... обязательно. И рассылайте, говорите. Я думаю, что просто действительно там, по, -по, по возможности еще кто-то поучаствует. Всего доброго. Всего Все хорошего. Всем, всем пока. До свидания.